Мы находимся на одном из трех участков, которые созданы специально для содержания военнопленных бывших военнослужащих Украины, которые сложили оружие. Вот. Здесь вот, вы можете наблюдать, здесь больше двух тысяч человек. Вас проведем посмотрите развернули полевые кухни три раза в день мы кормим может вы видели там стоит машина скорой помощи у нас те которые ранены им оказывают медицинскую помощь перевязки если очень сложная ситуация со здоровьем мы их конвоируем отправляем в воспиталя там их наша народная милиция их охраняет но после того, как оказывается помощь, их обратно доставляют сюда. Это те, которые в большей части массово сдались в плен и доставлены здесь в основном из Мариуполя с юга. Мариуполь, Володарская, Волноваха, но здесь в основном с юга.